Дамы и господа, здравствуйте, Беленицкий, Леонид Михайлович, институт карма-йоги. Всех приветствуем. Итак, мы с вами говорили о атрибутах, мы с вами говорили о инициациях, мы с вами говорили, что начинается все с умения набирать энергию и менять состояние. Если этих двух навыков у вас нету, то весь остальной оккультизм вы превращаетесь в простого и обычного, замечательного слушателя. Что тоже хорошо, каждый лайк как бы учитывается. Итак, представьте, что вот нет вас уже на этой земле, вот нету. И вы сидите где-то в каком-то пространстве удивительном, Звезды вокруг, вот как Понтий Пилат э, в книжке про мастера и Маргариту. Собака ваша любимая рядом или кошка, потому что друзей не бросают, как написал великий Михаил Булгаков. И вот смотрите вы на звезды, планеты какие-то появляются. И вот вы как бы попадаете как в библиотеку в такую. И эта библиотека огромная, и книг там море прямо, да? И вы берете одну книгу, вы читаете, и так она вам близка, ну так она, ну прямо про вас, да? А действие происходит там где-то. Константинополь, первый век нашей эры. А потом вы вторую книгу берете... И вот и вот каждая книга, ну так вам близка, ну так вам знакома, ну родная прямо, да? И и вы и вы себя видите, вот ну вот так похож вот этот герой на меня, а вот этот герой, а вот этот те же глупости делает, что я, а этому я просто помогал бы вот по жизни. Понимаете, у нас у каждого есть в подсознании своя библиотека. Реинкарнации, с одной стороны, а с другой стороны, всех вот этих наших предков, особенно тех предков, чье что-то, нечто вошло в наши генетические цепочки. Потому что рецессивная али влияет на фенотип, если генотип гомозиготин. А если генотип гетерозиготин, влияет на доминантная аллили. И вот получается, что... Ну, кто не читал в школе немножко генетики, ну что я могу сказать, ну не читали вы. Ну проболели этот класс, да. Вот получается у нас как бы в подсознании есть две два направления. Одно направление это вся нужная нам генетика. Потому что в одном и том же роду один вот эту генетику взял, а другой чуть-чуть другую. Поэтому одного глаза карие, а другого голубые. Но не только это. Сейчас уже ученые лезут в этот геном и находят там очень много интересного. Но в какой-то момент мы придем к тому, что Фрейд со своим термином «бессознательное» отрубил гораздо более правильный термин «подсознание», потому что сознание, подсознание и сверхсознание, и это три термины, которые были раньше, правильные. Но вот Фрейд стал таким знаменитым, ну что делать? Перегибов будет еще много, потому что одни дураки будут запрещать то, что им непонятно и в свое время не зашло. Особенно если у них есть власть. Так получается, такая карма у планеты. Понимаете, вот представьте, что вы как Понтий Пилат сидите между реинкарнациями, и перед вами вот планеты идут, ну вот как Луна, да, и мы на нее смотрим. Только вы видите, что эти планеты одна за другой прямо. И вот каждая планета это ваша реинкарнация. И увидите, увидите, что в одной реинкарнации была мирная жизнь, и вы уже не знали, куда себя деть от избытка всего, да. В другой реинкарнации была нищая жизнь, в третьей реинкарнации была любовь, Какая-то из этой любви вы все потеряли, а потом со скалы вниз, потому что любовь прошла, завяли помидоры, а в третьей стороне вы воевали, а в четвертой вас сразу убили. И вот вы смотрите на эти реинкарнации, и вам так себя жалко, ой, ой. Ну, понимаете, такой писатель был Исаак Имануилович Бабель. Он написал две вещи всего, вот две, конармию и одесские рассказы. Ну и за конармию он вошел в литературу вообще во Кон Конармию читать жутко, просто невозможно, это конец света, как это тяжело и все эти ужасы, распоротые животы, но реализм вот такой. А когда он писал одесские рассказы, это была как бы вся душа. Было в этом. И по теме одесских рассказов и Розенбаум там написал, и ни слова ей, да. И, и вот на одесских рассказах Бабеля Розенбаум поднялся. Потом уже все, что он писал про Афган, то, что он чувствовал, это было как бы по заказу. А, а вот одесские рассказы Бабеля Розенбаума на подвиг, да, прямо потянуло. И он написал про Беню Крика целую вот когорту такую песен ну и в Харькове был такой замечательный Георгий Дикштейн, который создал спектакль до третьих петухов раз в год э, в украинской драме он шел это было замечательно, классно а мы едем тихо-тихо и ни слова ей, да, ну вот э, но про конармию э, Дикштейн тоже пару слов там пил. в общем идея вся в том, что он, бандита этого Беню Крика, Бабель как-то так поднял, и это все весело было, начал я, Арилейб, да, и вы пойдете, вы узнаете, если пойдете, куда я вас поведу. Ну, это замечательная вещь, а детские рассказы, которые Бабель написал наверняка, э, они очень созвучны с э, приключениями, э, Джефферсона Питера и Энди Такера, если вы знаете, о чем это вообще, да. Так вот, получается, когда вы сидите, как Понтий Пилат, но ну, если вы читали «Мастера и Маргариту» 18 раз, как я, и вы смотрите на эти планеты, да, каждая планета – реинкарнация. И вот вы попадаете в этот фильм реинкарнационный, и этот герой так вам близок, ну просто, ну просто это вы, и вы ему и советовать хотите. И вы сидите в зрительном зале, ну, как Понтий Пилат, да, а эта планета реинкарнации идет, и вы фильм просматриваете, и вы кричите «Беги, беги!», а он же вас не слышит, вы же из другого пространства, понимаете, и при этом вы, когда вы в том пространстве и на той планете, вам совсем не до голосов снаружи, потому что вы в чувствах и эмоциях. А когда вы вне, то вы видите больше гораздо. Ну и вот в этом, в этом вся суть, потому что не получается войти в подсознание прошлой реинкарнации до тех пор, пока вы смотрите свою жизнь, вот вы. Визуализацию пробуете, вы смотрите вот эту свою судьбу, и вам себя так жалко, ой, как вам себя жалко, ой, какой же я дурак, ой, как же я сюда влез, ой, как же я тут наобещал, ну какой ужас, да? Ошибки молодости и юности, если б молодость знала, если б старость могла. И вот это, если бы молодость знала, если бы старость могла, это два противоположных испытания. Потому что молодость вся под эмоциями. А старость уже знает, что эмоции к добру не приведут. Что нужно думать хотя бы чуть-чуть перед тем, как делать. И вот этот навык думать перед тем, как делать, он появляется, начиная с какого-то возраста. Или, или после какого-то какой-то реинкарнации 648 поэтому когда вы много реинкарнации прошли вы смотрите что у вас происходит вокруг в социальной среде и вы понимаете куда вам лезть а куда лучше не лезть это первое второе вы понимаете как нужно себя вести, чтобы эта агрессивная среда. А любая социальная среда всегда агрессивна. Ну, конечно, лучше жить в провинции в море, я понимаю, да. Но имеется в виду подальше от начальства. То есть, вот этот вот курс, в чьих руках работает оккультизм, есть состояние счастья пятого мира, когда крылья у вас... Вот это вот то, что я научился локотками выгребать перед кистью, да, это, это я подсмотрел, когда Майя Плесецкая делала вот этого лебедя своего. Это же шикарное движение, ну и плечи развивать, и все остальное, это, это очень здорово. И вот, вот каким образом летать, чтобы парить по жизни, как Симорон написал. А многим людям хочется что-то ляпнуть. Как Акуджава пил, дайте выплеснуть слова, что давно лежат в копилке, да. Ну и один за то, что ляпнул в ГУЛАГ, отправился, а другой сразу под гильотину, потому что, ну вот как американский президент и П, который вот журналистка ему что-то там, наверное, в Новоровском сленге это называется «вякнула», да, и Трамп тут же как наехал на нее, и остановиться не мог, и уже и неделя прошла, и месяца, он все это журналистке отвечает, потому что крутится в подсознании, вот гештальта не было, она его завела, она уже думает, ну что я по работе просто спросила, меня же так наставники учили, мои вопросы к президенту все утвердил главный редактор, получается, вот, ну, а и, и то, что ей главный редактор утвердил, она за это все шишки же и получила. Ну, потому что она не читала сказку про шамаханскую царицу и золотого петушка, что с иным накладно вздорить. Вот. И поэтому каждая из наших реинкарнаций имеет свой взгляд и свое отношение. И вот курсовой проект судьбы но ну чем же он важен почему он такой классный потому что для того чтобы почему я это делаю я это делаю потому что вы по реинкарнации по этой по этой по своей визуализацию вы делаете от момента осознания до настоящего времени а потом назад если вы и вот в какой-то момент вы это начинаете смотреть как фильм о себе и до тех пор, пока эмоции ваши не переиграют, как молодое бессарабское вино, ну, это из Бабеля, молодое бессарабское вино, но не, не пустит вас четвертый уровень подсознания, чтобы просматривать куски из своей прошлой жизни. Или же вам дадут такие куски из прошлой жизни, ну на которых у вас не будет всплеска вот таких эмоций, Потому что этот всплеск эмоций, он отрубает канал первому миру, к миру мертвых. Потому что канал мир мертвых, это река Стикс. Знаете, она такая спокойная, спокойная. Это вам не дольский и труб водосточных стаккад-то, да? То есть, другое все. Это медленное что-то такое, еле-еле, еле-еле куда-то там идущее. Но, тем не менее, не все понимают. И вот у нас получается. И получается у нас, что вас пускают. Где моя эта? Атрибут. да Пускают вас. Подсмотреть в прошлой жизни, тогда, когда по этой вы много чего поняли. А, а чтобы понять, нужно туда-сюда визуализацию проходить. Этот фильм смотреть с начала в конец, и с конца, наоборот, в начало. Как Акуджава вам пел, из конца в конец апреля путь держу я. И в этом все и дело. И когда вы вот этот мостик туда-сюда, туда-сюда, глядишь, и по-итальянски заговорили, да? Попробуйте, попробуйте греческого, выпьешь, так и пойдешь по-гречески чесать. По-гречески чесать. Чесатель, песня просто. Ну, как раз вот Тристан, его роль. О, получается у нас, что везде есть свои ограничения какие-то. И в астральном пространстве этих ограничений полно. Почему все время блокируют молодых начинающих оккультистов, чтобы они не наворотили дел в той реальности, где они живут? Ну... Это колоссальный секрет, конечно, вы меня сейчас, как Робеспьера, вот на штыки поднимите, или как как этого, который лорда Бекингем, да, на алибадры. Вся наша жизнь это искусственно созданный механизм для того, чтобы испытать одну единственную душу сказал Беленицкий и продолжил, и продолжил записывать свое видео. Зачем я записываю это все? С одной стороны, появилось множество учителей, но как только возникают денежные отношения финансовые, то нарушается очень главная часть, важная, необходимая. Вот эти финансовые нарушения, они заставляют делать семинары, читать больше, не рассказывать, пока не заплачено. А, а для меня это тест на, на возможность э, определенных отношений, когда я делаю что-то бесплатно, потому что мне хочется это делать. И критерий я вам давал раньше, если кто-то оплачивает ваши счета, то что бы вы делали бесплатно для общества, для комьюнити, для других людей, которым надо что-то, то, что вы можете дать. И вот это вот очень интересная часть будущего. Мы с вами говорили о четвертом мире, о правлении. И красные это, это революционеры. Ну, как Ленин, продразверстка, отобрали зерно у бедных крестьян, которые пахали, пахали, пахали. Красные, то есть в третьем мире есть бандиты, которые пришли, грабанули, ушли, да. То есть есть, есть воровство, есть мелкая кража, да, кража. Это в карманчик залез, вытащил хлебные карточки. Да, а есть, есть воровство, когда шубу ручечник украл. Есть воровство покруче, да? Есть шпионаж, когда Штирлиц украл много чего информационного. То есть есть экономический шпионаж, да? Есть грабеж. То есть есть шантаж, да? Когда пишут письма с угрозами. А не положить ли вам на бочку с дождевой водой под бочку, да? То есть есть шантаж. А есть грабеж. Грабеж ⁇ это когда поставили оружие вам в голову, искали деньги давай. Ну или хотя бы закурить. Да? А есть разбой. Разбой это с применением уже с члена вредительства. Понимаете? То есть есть различные как бы нарушения. Есть военные преступления. Военные преступления ⁇ это не только как, когда какой-то дурак там кого-то кирпичом долбанул. и... И победил. Военные преступления это когда сидит какой-то генерал, отдает приказы. И то есть, ну вы знаете, что такое, да? Но получается, что весь мир, вот он изменился. И э, варианты красных уже стали неприемлемы в какой-то момент. Вот получается, то что я делаю, это по миру. Четвертому миру управление синих, то есть красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, синие, еще фиолетовые. То же самое, как всего шесть цивилизаций на этой планете. Седьмая цивилизация, она приходит тогда, когда все шесть уже отработаны. Но для того, чтобы седьмая пришла, нужно ограничить рождаемость на планете. Все насильственные ограничения рождаемости – это варианты с оранжевыми, зелеными, э и они тоже когда-нибудь закончатся. Но в свое время, как запрещали определенных поэтов и композиторов, и гитлеровская Германия сжигала книги определенных людей на кострах, не волнуйтесь, мы еще придем к тому, что... Э Бюсты Пушкина будут ломать, я уже вижу тенденцию. И, и улицы Лермонтовские переименовывать, да. И назовется в Харькове улица Саунная, она будет вместо Лермонтовской, или как-нибудь еще. Ну, перегибы всегда были и будут на местах, но, к сожалению. Итак, получается, вы из какого-то пространства межреинкарнационного Смотрите на то, как вы были в той реинкарнации, в этой реинкарнации, и, и что вы делали, и чем вы занимались, и почему нужно научиться именно выйти не получится. Вы дали согласие, вы подписали как бы э -э критерии, то есть вы подписали условия, по которым ваша душа сама хотела попасть. В эту реинкарнацию вам дали скафандр, который может контактировать с прокритием. Это колоссальная редкость. Душа, дух, Пуруша. И вот вы, как ученые, которые врезли в скафандр, вышли в открытый космос, а тут наоборот, вы попали в пространство вместе с этим телом, в котором душа ваша ничего не понимает, что происходит, потому что она не может контактировать с окружающей средой. Чтобы душа могла контактировать с окружающей средой, которая называется материя, то есть прокритие. Для этого нужно получить со склада тело физическое, вырастить его, да, и дальше контактировать с этой прокрития. И в итоге выясняется, что очень много тонких каких-то там чего-то еще. Но самое главное, самая главная часть, когда вы реинкарнации все видите вот так, как, как планеты, как созвездия, как звезды, как автомобили, которые по улице туда-сюда гуляют. И каждый автомобиль, он свой какой-то такой. Вы начинаете понимать, а что ж вам делать в этой реинкарнации. Потому что течением нас-то всех сносит и заносит. А течением нас сносит-заносит, потому что привязанности есть. И точно так же, как визуализация своей судьбы, нужно научиться смотреть на все свои неудачи и перестать орать. Пригни сейчас пуля просвистит. Там вас никто не слышит, когда вы снаружи что-то кричите. А когда вы попадаете вовнутрь, вам нужно скафандр одеть. Как только вы одеваете скафандр, вы уже начинаете жить в этой новой инициации. Понимаете, новой цивилизации, новой реинкарнации. И вы уже теряете взгляд со стороны. Так вот, чтобы вас взяли на планету чуть-чуть получше, вам нужно получить определенные навыки. Абсолютно то же самое, как вы можете перейти в среду чуть-чуть получше. Посмотрите вокруг, вы живете где-то там, а рядом живет человек, рядом, вы его видите каждый день. У него квартира лучше, машина у него лучше, супруга лучше, работа лучше, отдых у него лучше. Ну почему? Ну почему вот так? Потому что он определенным образом втиснул себя в те потребности, которые нужны. Сначала потребности, которые нужны людям каким-то снизу и это второй мир профессия он хирург он там что-то отрезает вот ну какое-то обрезание где-то он делает да знаете товарища игнатова такого авторская песня граждане хирурги давайте мыться и э, сестрица налей водиться и замечательное исполнение вместе с супругой вместе с замечательной супругой мы же вам не терапевты мы же вам не окулисты мы хирурги-ординаторы, классные специалисты. Вот это профессия для людей. А дальше получается покруче гораздо, когда вы работаете на какую-то политическую силу, и эта политическая сила вам платит, потому что вы являетесь посредником между силой и каким-то там слоями народными. И в этом случае вы, ваши доходы на несколько порядков выше, то, что вы выполняете на этой работе честной работы быть не может потому что все вот эти силы которые возле там у власти они народ рассматривают ну как поле как овощи которые нужно собрать как овцы которых нужно постричь потому что правление сейчас желтое что такое желтое правление смотрите на канале первого курса там все про это рассказано было в свое Время. Плейлисты на канале первого курса. Они идут с одной стороны по номерам и по годам, с другой стороны, по темам. Там есть разные вещи. Ну, начните, там есть первый, второй, они нумеруются и по годам тоже. Вот у нас получается. Пока вы не научитесь смотреть ваше кино спокойно, вы должны понять, что вы обязаны были сделать ряд ошибок, потому что иначе вы бы не набрали тот опыт, который вам нужен был, чтобы его набрать. Один мне пишет, у нас война, ну замечательно, другой мне пишет, у нас санкции, но ну я вас понимаю. Кстати, тех, кто с этой стороны смотрят на все на это, я вам должен сказать, что то, что вы доверяете свои деньги компаниям, которые там двигают ну, акции покупают. Вы посмотрите сейчас на видео, NVIDIA. Технический сектор вслед за Netflix'ом упал резко. Если у вас кто-то вам там, кому вы доверили свои сбережения, чтобы оно все росло, поспрашивайте, куда вообще ваше сбережения уткнули. Да, потому что Netflix резко упал, NVIDIA резко упала, TSM резко упала, и многие вещи упали. И когда один мне рассказывает, ну, мои деньги в компании Intel лежат много лет. Ты хоть открывал компанию Intel на сток Ты смотрел вообще, что она не двигается никуда? Это хорошая компания, да, у нее есть прибыль, но акции стоят. Туда-сюда стоят. Застой на компании Intel. 3% от продукции работает, остальное перерабатывается, все равно колоссальная прибыль, но... Поэтому США тоже колбасит как следует, это просто из-за океана не видать. Когда у вас санкции от всего мира, то нужно понимать, как вам выжить и вашей семье, как выжить. Как сделать так, чтобы вас этот социум не трогал и не наказал ни за что, за то, что вы не делали. А именно за это, именно таких социум ловит и наказывает. Вот. А если вы в той стране, где война, значит, бросьте слушать YouTube. Идите и помогайте армии. Стирайте им трусы, готовьте им еду. Пусть они, они же за вас воюют, они воюют за вашу свободу. Как интересно... Какие-то там чуваки в Мариуполе их там взяли, 15 тысяч человек согласились выехать. Потому что у них, они сидели в подвале, у них не было никаких приключений. Они думали, сейчас приключения им сделают. Их вывезли в Россию, забрали паспорта, дали им какие-то бумажки. Теперь они бесправные, сидят, но не в подвале, но там такая же комната, там такой стадион крытый. И они сидят на этом стадионе, 3000 кроватей и одна уборная вот и кормят их раз в день ну но ну, замечательно но по телевизору у нас все хорошо мы делаем ракеты перекрываем енисей но люди жаждали приключений вот они получили эти приключения собственно говоря каждый человек пока вы живете и ваша реинкарнация крутится вы находитесь внутри для того, чтобы выйти из этой матрицы, нужно понять, а как вы на это, на все будете смотреть, когда вы сядете после того, как смерть пришла, и как Понтий Пилат, вы будете смотреть, а что же было в этой реинкарнации, чем вы занимались, во что вы верили, как вы себя вели, кому хамили, кому, что вы делали, как, зачем. Какие мотивации вами управляли, какие эмоции вами управляли, с какими чувствами вы сливались. И вот когда вы свой проект судьбы посмотрите со стороны, на кого вы нападали, с кем вы воевали, от кого вы защищались, кого вы защищали, вот когда вы начинаете все это смотреть и прошло уже какое-то время и вы уже не привязаны ни к семье к этой потому что это временное все ни к стране к этой понимаете привязанность к семье это инстинкты нами управляют инстинкты тоже зачем-то нужны потому что все инстинкты входят в эту программу которая оттуда пришла от архитекторов так называемых и это очень интересная часть Потому что все вот эти инстинкты, они это самые жесткие наши привязанности, которые нами манипулируют. Нашим сознанием постоянно что-то будет манипулировать. Вы эту передачу посмотрели, у вас такое-то мнение. Вы эту передачу посмотрели, у вас такое-то мнение. И, и самое главное, а если вам дать автомат в руки то когда у вас это мнение или это мнение, то как вы будете действовать? А когда вам скажут, что знаешь, вот пока ты на этой территории, ты не можешь ни в кого стрелять, ты в тюрьму попадешь. Но как только ты выйдешь за границу, всех, кто тебе не нравится, ну не наши, да, ты можешь делать, что хочешь. А у тебя, вспомни, вот кого ты, тещу любишь свою? Нет, тещу не люблю. О, вот как ты увидишь там Тех, кого нужно стрелять, вспомни про тещу, и сразу у тебя все пойдет. И вот, понимаете, каждым сознанием кто-то управляет. Каждое телевидение управляет своим народом. Это тоже нужно понимать. Если телеведущая матом ругается, это означает только одно, это означает, что ее начальник этого телеканала, он тоже матом ругается, и он не проверяет ее работу. Или когда он проверяет, ему все знакомо и понятно, он даже не думает, что телеведущая не должна матом ругаться и чесаться без конца. То есть, ну, ну так получается, вот, вот так вот получается. В этом же весь, весь уровень классности. Ну, почему вот «Кинзадза» гениальный фильм, и почему «Тарковский» гений... Вот, интересно сейчас, кстати, «Тарковского» запретят в Украине или нет. Потому что на Пушкина уже вот был наезд. С главного канала страны. Э, ну, я понимаю, да, я эту всю часть понимаю. То есть идет определенная политика, идет, ну а оружие закупается на мои тоже деньги, я же тоже налоги плачу в этой сытой и относительно немирной стране США. Итак, что, что я хочу сказать вот этим выступлением после той лекции, которая называлась «Атрибутика». Дело все в том, что мы с вами разговаривали о трех атрибутах Первого мира – так и принесу вам книжку покажу эти иконы когда один у нас у нас есть разные разные сферы которые идут три варианта разных сфер вот эти вот сферы это когда вокруг головы только это означает контакт с основателем рода а когда только началось это все духовный родитель то идет общая такая большая сфера и ведущий капсулы человек понимает что такое его судьба и человек понимает что каждым шагом каждым словом он формирует свою карму и каждым своим действием он формирует свою карму и эта карма когда придется отвечать эта карма не спросит не, с него, ну, мне приказали, да, тебе приказали, а ты Высоцкого слушал, но был один, который не стрелял. То есть каждый делает свою карму как может. Как один военный молодой человек, мой харьковский ученик, очень интересный такой, который много чего прошел и много посмотрел в жизни, и он профессиональный военный то есть он закончил военное училище естественно что он там был и там был и там был ну чек военное училище закончил он он был там где его посылали и выполнял все приказы руководства и в какой-то момент он пришел к пацифизму он понял что глупо выполнять приказы руководства потому что Руководство работает за погоны, за медали, за должности, за статусы и за амбиции. А убивать будут именно его. И карму себе отягощает именно он. И вот это очень интересная вот такая вот как бы мотивация. Понимаете? Ну, я смотрю вот американские каналы, которые о стак -маркете. Пенсия слабенькая в Америке. Но если вы не работали на правительство, да, э, там. И нужно самому себе накопить. Ну, во все, во многих странах после этой пенсионной реформы они, они начинают пенсию платить, когда она уже не нужна, когда уже нужно в госпитале навсегда, в нерсинг в дом престарелых. Вот. Поэтому нужно насобирать. А идут сплошные обманы, и очень трудно это сделать и, то есть это но это все это правление желтых и когда вы понимаете что правление желтых сейчас время правление желтых зачем я веду альтруистичный канал потому что я хочу почувствовать себя вот в этом правлении синих и мне это жутко важно и мне это необходимо как воздух весел от альтруизм Потому что, но ну это очень круто во время правления желтых. То есть, представляете, это все равно, что кровавый режим Ленина, которого до сих пор земле не предали, который крестьян этих расстреливает просто сотнями, да, который ради власти готов, готов был абсолютно на все. И вот, и вдруг вот есть люди, которые, ну, как собачье сердце того же булгакова который и вот в собачье сердце есть там профессор преображенский фамилия замечательная и вот этот профессор преображенский он противопоставляется не только шариковым шариков это как бы э, ну даже не автомат это что ли какой-то ущербный такой треть, треть человека да Противопоставляется профессор Преображенский шмондерам, которые вдруг получили право кого-то притеснять, кого-то выгонять, какие-то песни там петь. И песнями они борются с разрухой, суровые годы проходят. Вот это вот суровые годы проходят. У меня была ассоциация, когда мой бывший наставник говорил, все, сатья юга наступила, а тут вокруг взяточничество идет такое неимоверное. Судьи принимают решения на основании занесенных пакетов с деньгами. То есть, какая сатья юга, ребята! Но, тем не менее... Вот это вот суровые годы проходят. И это было очень смешно, пока я вот не понял, что он живет в своей особой какой-то реальности, и эту реальность пытается одеть на голову всем остальным. То же самое, как сидят какие-то бабушки, он с ними прокачивает двойники и говорит о том, что их статус растет с каждой новой прокачкой, и они в это верят. То же самое, как картинки эти «Мандалы лечат рак». Вот, и, ну и я взбунтовался, конечно, а бы и промолчать, потому что ну так получилось. Вот я вам рассказываю о своих привязанностях, поэтому не стоит себя корить, если вы где-то прокалываетесь. Это совершенно нормально. Мы рождаемся на этой планете, чтобы делать ошибки. И самое главное, эти ошибки потом нужно научиться осознавать. Насчет атрибутов. Любая, любая работа с атрибутами, любая абсолютно, вас занесет на какую-то территорию, где вам придется расхлебывать или нести какую-то ответственность за свою работу с атрибутами. Кроме одного случая, когда все атрибуты вымышлены, и как бы вы сами себе их придумали и сами себя наградили. И случаев в истории, когда люди сами себя награждают медалями, огромные, начиная с «Машего дорогого Леонида Ильича Брежнева». Вот. Поэтому многие награждают себя медалями, и это понятно, тщеславие. Вот такая интересная вещь, если вы зайдете в любую психиатрическую лечебницу, там вы встретите и Наполеонов, и Гитлеров, и Сталиных, и каждый из них по-своему хорош, и каким-то образом он оправдывает свой статус, свое существование. Итак, как только у вас появляется в атрибутике кинжал или меч, вы должны с одной стороны это применять. Иначе этот атрибут, он ничего вам не принесет, он бесполезный. Как минимум вам нужно постоянно прорубать вокруг себя какое-то пространство, чтобы к вам не подключались с целью энергетической подпитки. И вам придется четко осознавать всех, кто подпитывается энергетически от вас то осознанно приходит подпитаться. Иначе, потому что без вот набранной энергии ничего оккультного сделать не удастся. Каким образом работает одна женщина, говорит, «Я вот все время у себя в голове кручу, она сидит там в подвале, там какие-то бомбы, снаряды летят» и она все время уговаривает ветер, чтобы эти снаряды куда-то относили, она там уговаривает какие-то силы. Ребята, спасибо вам, это колоссальная, огромная, жутко важная работа, особенно если у вас получается. Вы должны понимать, что оно не так работает, что вы силу и сила отводит. Нет, тот воин, который сидел там где-то и хотел почесать себя за ухом, он как раз, потому что вы там концентрировались, где-то он тут же поднял голову и сразу на капу нажал. Поэтому все пенсионеры, которые нечего сидеть и боятся, нужно как бы чем-то делать, хотя бы медитативно понимать и что-то пытаться привлечь внимание к чему-то, кому-то. Но, но не сидеть и бездельничать. Если вы сварили суп только себе, сварите еще кому-то. Ну, это ваше дело, как вам себя вести. Итак, в плане атрибутов. Каким образом избежать головомойки за то, что вы попытались попользоваться атрибутом? Нужно говорить, ребята, с учебными целями я пробую сделать вот это, например. То есть, у вас бизнес... Напротив другой бизнес, если вы против конкурентов, достали свой астральный меч и начали их рубать. Ничего не будет, ничего, потому что это воспринимается как несанкционированная магия. Вы не можете рубать астрально тех, кто как бы ваши конкуренты, до тех пор, пока они не сделали вам что-то вот такое плохое, за что вы можете это делать. Кроме того, нужно понимать. Куда направлять свое астральное оружие? Потому что образ, который вы держите в голове, вы должны себя увидеть сначала в астральном пространстве, и тогда вы поймете образ, который есть в астральном пространстве у тех людей, которые вам как-то насолили. Примерненько вот так. Потому что многие сражаются не с реальным астральным объектом, они сражаются со своим воображением и сражаются в своем воображении. Это, это лучше, чем если бы они сражались с реальным астральным объектом. Эту часть я понимаю. Каким образом работают проклятия? Проклятия работают только лишь в том случае, опять-таки, если это идет по направлению санкционированной магии. То есть если я сижу в США и, и после работы решил пару лекций почитать, я не могу проклинать тех, потому что телевизор мне сказал, что это и это. А вот те люди, которые являются очевидцами, которые видели, опять-таки не потому, что телевизор сказал, а потому что вы сами что-то видели, и если у вас, ярость вскипает как волна вот тогда вы можете действовать опять-таки до тех пор пока вы не переборщите как только вы забудете о границе между внушаемым со стороны телевизора и тем что вы видите на самом деле вам обязательно дадут по башке потому что с вашей позиции вы проклинаете живого какого-то человека. А в действительности мы же обсудили много раз с вами. Проклятие в этой жизни работает на полпроцента. А это проклятие, если человек действительно кого-то убил и изнасиловал, и вы его прокляли. Как это сработает? Как? Это сработает, когда он станет ведущим капсулы. И связи не будет в принципе, потому что вот это вот самое страшное проклятие. Проклинают же до 12-го потомка. Зачем? Чтобы рот прекратился. И самая большая обида прекращается рот, когда он наконец-то становится ведущим капсулы, и он видит своего нулевого, как вы, Свою реинкарнацию видите как планету, а вы как Понти Пилат сидите. И вы кричите, пуля, пригнись, а он вас не слышит, потому что он в своем то Вот проклятия родовые снимаются тогда, когда вы, как целитель, можете найти связь между этим шестым ведущим, который был проклят когда-то, по делу, за дело потому что ошибок много наделал и мало того что он ошибок много наделал он не подумал что нужно поближе к смерти пока еще сексуальные гормоны есть и можно что-то исправить потому что когда сексуальных гормонов нет уже ничего нельзя исправить ну можно но гораздо сложнее потому что когда энергия жизни в вас кончается то вы уже находитесь между тем и этим миром. А критерию у вас заканчивается творчество. Бывает, что сексуальные гормоны кончились, а творчество еще есть. Вот пока творчество есть, мы патриархи, мы патриархи, нас внуки шлют по адресу, мы недомерки и перестарки, что видно по анамнесу. Вот когда творчество у человека есть, это означает, что он жив что Брахман жив, Брамин жив. И вот в этом суть Брамина – творить, творить постоянно, и дарить, дарить любовь, дарить знания, дарить состояния, и брать разные роли. Вот в этом же вся суть. Поэтому, что бы с вами ни происходило, вы на войне – или вы не на войне, или вы в дурдоме живете, или вы в доме престарелых, или вы в подвале кашку там себе варите, потому что зубов уже нет, а тут пули свистят по степи. Ну, и ветер, сволочь, до сих пор гудит в проводах. Поэтому нужно осознать все, что было в вашей жизни, и оторвать свою личность, от вот этого вот себя жаления бесконечного. Нужно, да, я ошибся, но я поэтому и родился на земле, чтобы ошибаться. И поэтому от всего сердца нужно просить прощения, пока есть у вас чем просить, то есть всем сердцем, пока это сердце у вас есть. Кроме того, пока вы еще живы, нужно просмотреть и, и корни ваши родовые, и ваши реинкарнации, чтобы получить опыт входа в эти реинкарнации. Потому что, ну вот, мне не повезло. Вот не было у меня таких лекций, чтобы я мог прослушать и тут же все это делать. ну не было. Так получилось. Ребята, пишите свои вопросы. Счастья вам, спасибо большое. Это я подхожу к карме по каждой стране. Я смотрел истории разных народов, потому как с какого народа, блин, не начни, обязательно кто-то, да, обидится. Начни с Украины, обязательно все кто-то обидится. Начни с России, еще больше обидеться. Вот, начни с истории еврейского народа, с вообще обидятся и те, и другие, да. И особенно обидится главный герой Степан Бендера который там в Эгрегоре сейчас управляет, что интересно. Ну да, мне бы, конечно, хотелось в украинском Эгрегоре видеть Котсюбинского и Леси Украинку. Если вы Хмельницкого посмотрите, Богдана, и почитаете о нем, какая неоднозначная личность. Вот что четвертый мир с людьми делает. Это очень интересно. Но так получается. Поэтому я вот, я все ищу как бы ключ, потому что если мы начнем с религии, то меня повесят гораздо быстрее, чем за Россию с Украиной. Но взгляд должен быть, понимаете, в Америке тоже не все благополучно. Я понимаю, пули у нас по степи не свистят, но ветер гудит в проводах еще как. Я пытаюсь найти. Я сейчас смотрю, чтобы вам из вавилонской религии, кроме как про богиню Иштар, еще раз рассказать. Но, но я все равно найду. То есть есть, есть народы, карма которых ну, не должна затронуть всех, кто понимает, о чем я вообще разговариваю. Если начинать даже Махабхарату про индусов, то многие люди тоже достаточно предвзято. К этому относятся. А если э, Махабхарату разбирать Пхагавадгиту, то Пхахавадгиту уже многие вещи, особенно религиозные деятели, объясняли с таких позиций. Я слушаю их, ну даже даже не хочется опасно лезть, потому что ну не моя эта каша совсем, ну совершенно не моя. Поэтому пример Пхавадгиты мы тоже отложим, да? Я думал вообще начинать э, изгнание э, евреев из Египта, потом я понял, что очень много ассоциаций идет, которые тоже неприемлемы для объяснения. В общем, нахожусь в поиске, тема эта ни разу не читалась. Если я не найду, мы вернемся к теме, к теме о, о чакрах. Поэтому пишите ваши вопросы по атрибутике, чтобы мы закончили вот на сегодняшний день. Какие атрибуты, какой атрибут самый важный, это атрибут крылья. Почитайте про шлем Гермеса, почитайте про сандали того же самого Гермеса. Сандали эти были с крыльями, и шлем Гермеса был с крыльями. И крылья у кого-то в военных на петлицах. Но крылья это означает полет. Понимаете, это может быть полет фантазии, а может быть полет творчества. И как одна девушка мне написала из Харькова, которая музыкант, вот пули свистят по степи, ракеты летят, и бомбы, а у нее музыка в голове. И, и они все там голову прячут в коленке, а она ноты пишет. Потому что эта музыка в голове звучит, ну как и ветер шумит в проводах. Спасибо большое, счастья!